Oh. <laughs> С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является а, MLM проектом. Основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Сологуб. Что я хочу сказать, ребята, о нашем, а, о нашем админе, о нашей администрации. А, дай бог каждому проекту, который существует и компании в интернете. Такого админа, как наш Денис. Вот, ребята, наша, его честность, прозрачность и платежеспособность уже год и 9 месяцев. И большой, огромный респект нашему админу. Мы его все любим, уважаем, и поэтому легко работать в нашем фонде и зарабатывать очень большие деньги.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 и э, дать консультацию, э, рассказать и показать, как работает маркетинг наш, и в итоге получить за это нового партнера». И для того, чтобы стать нашим партнером фонда, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами у нас подтверждается через вашу почту. Как только что вы прошли регистрацию, заходите на свою почту и подтверждаете через свою почту регистрации. И оказываетесь вот в таком кабинете. Ребята, кабинет шикарный. Мне очень нравится в том, что он все везде доступен. Абсолютно. Все везде кликабельно, все везде прозрачно, честно. Все, каждая копейка, которую мы вносим и зарабатываем, у нас отображается нигде ничего, нет никаких подводных камней. Нет, нет нигде ничего, ничего не скрыто. Поэтому работать, ребята, у нас в фонде одно удовольствие. Итак, следующий шаг, конечно, вы должны заполнить свой профиль загружаете свой аватар э, с компьютера, и нажимаете кнопочку загрузить, а следующий это, конечно, заполнить свой профиль. А нужно обязательно прописать свой Skype или Telegram, а указать свой номер телефона, указать свою страничку в ВКонтакте, а, и в этом разделе прописать свои кошельки. А у нас вывод денежных средств заработанных на Perfect Money и Payeer кошелек. А пополнение у нас подключена касса Pre. Вы можете пополнить с любой платежной системы, которая существует в интернете. Интернете, даже с мобильных с телефонов это и билайн и мегафон и что хочу еще сказать здесь в этом же разделе он если вам не понравился пароль вы всегда его можете поменять в этом разделе ну и теперь ребята я хочу вам сказать, для чего некоторые у нас партнеры не заполняют профиль. А для чего нужен профиль? А для того, что, ребята, чтобы ваш спонсор имел связь с вами. И вы точно так же будете спонсором, и ваши партнеры должны быть э, с вашим партнером, должны быть связь с вами, как со спонсором. У нас на некоторых площадках есть э, э, реинвест по броням спонсора. Поэтому, вот посмотрите, у меня, я всегда своему спонсору могу а, позвонить на телефон. Я могу написать на почту, я могу написать ВКонтакте, я могу позвонить на Skype. У меня полностью есть связь со своим спонсором. И вообще дружить нужно со спонсором. Спонсор это в сетевом маркетинге, это вам как родная мать. Запомните это, ребята, сколько будете работать в интернете, столько должны помнить. Ваш спонсор это ваша мама, вторая мама. Он всегда вам поможет во всем. А тем более мы работаем с большими деньгами. Здесь без спонсора, ребята, работать очень тяжело спонсор должен быть все время на связи и все время помогать своим партнерам. Итак, следующий вы уже звоните своему спонсору и выбираете, какую площадку вы хотите а, пойти зарабатывать. Что хочу сказать, в первую очередь по площадкам. У нас 15 сентября была открыта предстартовая регистрация и можно уже пополнять. Был объявлен предстарт новой жилищной программы. Это жилищная программа «Жилпро Мини» с переходом «Жилпро Макси». Мы сегодня, конечно, маркетинг начнем разбирать именно по этой площадке. Шикарная площадка, ребята. Те, которые... Вот подумайте сами, вы спите в одной комнате со свекровью живете в одной квартире, одна комната. Вы спите вместе в одной комнате со свекровью, со свекровью или же Ну вы приходите, зарабатывайте себе. Здесь не у нас работать легко. Заработайте себе на жилье, на свое отдельное жилье следующее у нас есть две шикарных автопрограммы. Мы сегодня разберем автопрограмму Энергомини. У нас очень много партнеров работают именно на этой программе. А есть такая программа Автоэнерго, а есть такая программа 6 МЛМ площадок, на которых у нас есть уникальная закольцовка. У нас есть такая площадка World Money. Мы стартовали с нее и работали долго на этой площадке, очень много заработали, очень хорошая площадка. Есть такая площадка небольшая, эта площадочка, ну, сходить, оплатить коммунальные услуги, сходить в магазин, а все остальные площадки у нас очень хорошие, это площадка Golden Ring, это у нас площадка World Money, это первое ворота на шикарнейшую площадку Golden Ring, открытый ход, а второе ворота это Golden Ring Mini, здесь мы переходим на очень хорошую площадку, ребята, всем советую, эта площадка шикарная Golden Ring. Здесь можно входить на эту площадку отдельно. Вход 20 тысяч. Можно даже сложиться по 10 тысяч и работать по одной реферальной ссылке на одном аккаунте. Вариантов очень много. И есть такие площадки Клевер Мени и площадка Клевер. Работая на площадке Golden Ring Mini, вы получаете пассивный доход по двум клеверам на, на три уровня в глубину. Это клевер мини и площадка клевер. Переходи, переходите на площадку Golden Ring автоматом, вы получаете пассивный доход по World Money и по площадке PD. Ну вот смотрите, какой шикарный у нас а, фонд. А? Сколько есть площадок, выбирай на любой вкус, на любой то, что тебе а, твоя душа желает. Пожалуйста, приходите, зарабатывайте. Итак, Переходим. У нас на каждой площадке у нас есть вот такая вот кнопочка. Это кнопочка маркетинг. Есть в ролике маркетинг и есть слайды. И вот давайте перейдем в слайд. Слайды у нас очень хорошие, нравятся мне, очень красивые. Молодцы. Респект программисту за слайды. Итак, наша площадка новая, жил про мини. Вход на нее составляет 5000 Ребята, ну это не такая огромная сумма, чтобы э, начать свой бизнес. Открыт. Здесь, ребята, ну, ну честно скажу, ну 5000 тысяч это ну, совершенно не такая огромная сумма. Итак, вы активируете первый блок за 5000 тысяч. Это семиместная местная матрица. А, как вы знаете, во всех семиместных матрицах а, плечи идут к вышестоящему. А мы о этих плечах не будем даже разговаривать. А наша полностью зарплата, это идет именно а, с, с, со второго уровня. Итак, а к вам приходит первый партнер. У вас идет реинвест этой, этого стола. А теперь, когда приходит второй партнер, вам 2,5 на вывод, а две с половиной идет в накопительный баланс, а 500 рублей идут реферальные на два уровня вверх. Это по спонсорской привязке, это вышестоящему и вашему спонсору. Как только приходит сюда третий партнер, полторы на баланс для вывода, две с половиной идет в заморозку, а приходит четвертый партнер. А 5 тысяч идет в заморозку. Итак, у вас накопилось 10 тысяч, и у вас активируется автоматом второй блок за 10 тысяч. Сюда должны прийти два партнера. И у вас эти два партнера дают переход в третий блок за 20 тысяч. Плечи, как я сказала, это идут вышестоящему спонсору, а сюда приходит ваш первый партнер. 20, за 20 тысяч идет реинвест именно этого стола. И второй партнер дает вам 10 тысяч на баланс для вывода. А 10 тысяч идет в накопительный баланс. В а 1250 идет распределение между двумя спонсорами: вышестоящему и спонсору вашему непосредственному. Третий партнер идет, становится к вам 7500 на вывод, и 10 тысяч идет в накопительный. Итак, четвертый партнер вам дает 20 тысяч в накопительный. Итак, у вас накапливается 20, 10 и 10, и за 40 тысяч у вас активируется четвертый блок. Эти, на четвертый блок должны прийти два партнера, которые дают вам переход за 80 тысяч именно в пятый блок. Плечи идут, как я уже говорила, вышестоящим, а сюда приходит ваш первый партнер. У вас 80 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер вам дает 30 тысяч на баланс для вывода, а вот за 50 тысяч у вас активируется автоматом а, жилищная программа «Жилпро Макси». И, и сюда, на эту площадку, полетят все ваши реинвесты. Полетят ваши реинвесты, ваши партнеры, реинвесты ваших партнеров. Все будет лететь туда, на эту площадку. Итак, третий партнер приходит вам. 80 на вывод. Четвертый партнер 80 на вывод. Итак, вы здесь довольно-таки прилично заработали, ребята. И что? И плюс вы выскочили за 50 тысяч на следующую площадку. Итак, на следующую площадку это Жилпро Макси. Заходим на слайд. И вы... Вышли, выскочили автоматом на такую шикарную площадку, где вы заработаете на квартиру, на дом шикарный. Ребята, смотрите, у вас активировался первый блок за 50 тысяч. А, вот он, первый блок за 50 тысяч. Эти два партнера, как я уже говорила, плечи, идут вышестоящим, а сюда приходит ваш первый партнер, у вас 50, 50 тысяч, идет реинвест вашего стола, вы можете выставить в любое, в, любой, ну как, в любое плечо, в любому партнеру, здесь можно выставлять брони, сами выставляете Прошу прощения. А второй партнер вам дает 25 тысяч на баланс для вывода. А 25 идет в накопительный баланс. А 5 тысяч идут реферальные на два уровня вверх. Это вашему спонсору и вышестоящему. А третий партнер приходит 15 тысяч на баланс для вывода. А 25 идет в накопительный. А вот четвертый партнер это 50 000. Идет в накопительный, и с накопительного 100 тысяч списывается, автоматом покупается у вас второй блок. Сюда приходят ваши два партнера, которые дают вам переход за 200 тысяч в третий блок. Плечи идут, как я уже говорила, в вышестоящем, а сюда приходит ваш первый партнер. За 200 тысяч идет реинвест вашего этого стола. Второй партнер приходит, вам 100 тысяч на баланс для вывода, а 100 тысяч идет в накопительный, а 12500 идут реферальные вознаграждения вашим спонсорам. Третий партнер становится, вам 75 тысяч на баланс для вывода, а вот 100 идет в заморозку, идет в накопительный. А как только приходит к вам четвертый партнер, это все. 200 и 200 это сколько? 400 тысяч. У вас автоматом активируется четвертый блок за 400 тысяч. Сюда приходят ваши первый и второй партнер. Они дают вам переход за 800 тысяч в пятый блок. Сюда приходит первый партнер 800 на вывод. Второй партнер приходит 800 на вывод. Третий партнер – 800 на вывод. Четвертый партнер – 800 на вывод. Итак, вы за один круг, ребята, сделали сколько? 3 миллиона 706 тысяч 500 рублей. Ну и что? Шикарно? Шикарно, ребята, шикарно. Ну, у вас же не 4 личника будет, а будут, наверное, намного больше. Вот и считайте. Расчет здесь сделан, я же говорю, что а, не один же личник, и не 4, не 5, а будет больше личников. Поэтому а, не только 3 миллиона, здесь можно заработать и больше. Итак, следующая площадочка – это наша любимая площадка Автоэнергомини. Мы заходим, берем слайд в кабинете. Чем нравится мне эта площадка, ребята? Она мне нравится, что можно заработать 39 750 с малым количеством партнеров, имея в кармане всего лишь 500 рублей свободных. За 500 рублей вы можете заработать 39 750. И что еще? Здесь нет привязки к первому столу, ребята. Здесь бизнес можно делать свой с любого стола, какой вам понравится. Ну, запомните, чем ближе вы к пятому столу, к столу выплат, тем вы сокращаете количество партнеров на огромное количество. Очень намного сокращаете партнеров. Вот давайте посмотрим. Допустим, если вы зашли на 6 тысяч четвертого стола, вы пригласили первого партнера, он приходит, становится к вам на это место, вы... 3000 возвратили себе на баланс для вывода. 50% вы вложили. И так ваш бизнес вам обошелся. Не 6000, а 3000. 1000 получает ваш спонсор, а за 2000 вы убиваете второго зайца. У вас активируется третий стол за 2000. И у вас уже, вы можете приглашать сюда на 2 тысячи и на 6 тысяч. Вы можете приглашать на 8 тысяч. Это на второй и сразу, вернее, на третий и четвертый стол. Вот. Вы убили, когда заходите сюда на этот стол, вы убиваете двух зайцев сразу же одним махом. Когда второй и третий партнер становится к вам приходит а это деньги, 12 тысяч идет с накопительного идет автоматом покупка стола, полностью выплаты. Это ваша ваша зарплата. Первый партнер, даже если он пригласил два, вы ему пригласили, помогли пригласить или поставили бронь своего партнера третьего. И он закрыл свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это место и приносит вам 12 тысяч. Шикарно. Второй партнер закрывает свой а накопительный стол, четвертый вернее, и приходит, становится к вам на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Ну так у вас будет не 12 тысяч. Вы здесь заработали 39 без вот этих 750. Это идут, идет вот с этого стола 750 рублей. А вы здесь заработали 39. Это только вот с... с Три на 3 расчет. Но у вас же не три личника. А вы представляете, сколько вы будете зарабатывать, если вы будете крутиться только вот на этих столах. И, и плюс ваши реинвесты будут идти, реинвесты для своих партнеров, они будут становиться все, У вас этот стол будет закрываться, и вы сами по себя своим клоном тоже будете приносить деньги на баланс для вывода. Рассмотрите эту площадку. Шикарная площадка. Шикарная возможность а, стартовать с любого стола, делать себе бизнес. Мне она очень нравится. Очень-очень. Ну и покажу, как, наверное... О, Господи, открылся мой. Покажу, наверное, как можно зайти, например по такой вот стратегии. У нас есть несколько стратегий. Я вам покажу просто, чтобы вы активировали, например, первый, второй и третий. Это 3,5 тысячи. Ну, нет, у вас 6, а вот 3,5 у вас есть. Вы <космотри> приглашаете первого партнера, и вот именно с этого стола у вас идет реинвест по броне спонсора. Вы позвонили Актив, купили три стола, первый партнер, прежде чем поставить, звоните своему спонсору. И ваш спонсор выставляет ваши реинвесты. Вы своим клоном закрыли два места. Здесь закрывается двумя... Одним партнером, вернее, закрыли два места. Итак, покупку первого стола делает... Первый, второго стола делает первый партнер. 750 рублей вам уже на баланс для вывода. а 250 получает ваш спонсор. Покупку делает первый партнер третьего стола, у вас 2000 идет в накопительный баланс. Итак, когда второй партнер нажимает покупку первого стола, ваш стол закрывается и вы сами под себя своим клоном становитесь сюда. У вас это тоже идет 1000 в накопительный. Сюда делает покупку второй партнер второго стола. У вас эта тысяча тоже идет в накопительный. И у вас этот стол закрывается, и вы сами под себя становитесь вот сюда. Две опять в накопительный. А, и второй партнер делает покупку третьего стола. У вас закрывается этот стол, и вы открываете сюда четвертый стол. Все. Вы посмотрите. Вы двумя партнерами. Что сделали? Уже выскочили на четвертый стол. Итак, дубликацию никто не отменял спонсора. Вы дублиру... дуб... делаете дубликацию своего спонсора. И ваши партнеры точно так делают дубликацию вас. Каждый приглашает по два партнера. При... У каждого партнера закрываются эти столы. И оба... ваш партнер первый приходит сюда, становится на это место. И приносит вам что? 3000 на баланс для вывода. Тысячу получает ваш спонсор, а за две идет реинвест. И реинвест вы можете поставить своему или второму, или поставить по своего клона. У вас уже будет на третьем столе одно место, уже занято вашим клоном. Итак, второй партнер закрывает свой, свои столы, три стола, и приходит, становится на это место. Вы своего клона закрыли и пришли с клоном в даже сюда. Даже если у вас нет третьего партнера. Встали этим. Вот. И здесь закрывается у вас этот четвертый стол, открывается стол выплат. Первый партнер закрывает свой четвертый, приходит, становится на это место. 12 тысяч. Второй партнер закрыл, приходит 12 тысяч. Вы своего клона. Не сидите, муха не крутите, а приглашаете и зарабатываете это, вы развиваете свою первую линию. Вы закрыли свой стол и тоже стали своим клоном и принесли 12 тысяч на баланс для вывода. Вот так. И вы заработали с малым количеством партнеров. Вы заработали 39 750 рублей. Шикарная возможность. А те ребята, которые еще не зарегистрированы, которые еще думают, которые ищет ребята, хороший доход в интернете, может быть, кто-то дополнительный доход, кто-то ищет основной доход. Ребята, всем советую, приходите в наш фонд. Добро пожаловать в мир денег. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.